Эта фамилия, она у него на лбу прям нарисована становится. И кому она заметна? Становится кому? Другим девушкам. Красивая и смелая Дорогу перешла <свят> Да, как там? Черешней скороспелою Любовь ее была <свят> Один раз в год <свят> сады цветут <свят> Надо защищать отношения.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 С помощью дудочки. Он так играл на дудочке, и крысы такие шли. Вот так надо должна с мужем завести. <свы> как заходит домой, дзынь, дверь открывается, и все, и он... И пошел туда, куда она идет. <свы> она должна так настроиться, чтобы у него шансов не было. Не помогают там сзади.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 Он все очень точно все подмечает. Прирожденный психолог женщина. Женщине надо психологии учиться, у нее психология сидит уже внутри с самого начала. Вот взять, допустим, девочку 5 лет и мальчика. Девочка 5 лет все знает уже. Ее спросить, допустим, как у мамы с папой отношения. Мне нравится. Ты какую семью хочешь себе? Я вот такую хочу. Сколько у тебя будет детей, все расскажет.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 Она говорит, вот дурак, блин, сколько можно уже смотреть на меня, пора уже подходить. <звы> Она все знает уже, что ты хочешь, что ты беспокоишься на этот счет. <звы> Она уже все поняла. <звы> так или нет, девушки, все правильно ведь? Все правильно. Итак, опытность. Это то, что женщина должна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 Или я, да я всегда так жил. Ну, то есть женщина незаметно управляет ситуацией. Незаметно управляет. Очень важно женщине сохранять свою энергию красоты в доме, в семье. Если женщина очень сильно открывает свое тело и показывает ее всем, то ее энергию красоты, вот эту энергию, с помощью которой она держит мужа рядом с собой, с помощью которой она успокаивает детей, которая нравится родителям, которая нравится всем родственникам, та энергия, которая цементирует семейную жизнь. Она ее всю раздает, ее съедают другие мужики, которые просто идут по улице. Если она все открывает, значит, всю ее скушают, кушают, ее кушают. И э, когда женщина женскую энергию кушает, женщине очень нравится. В это время ей очень приятно, что на нее смотрит, что она нравится кому-то, ей очень приятно. Но когда она приходит домой, так как ее уже скушали всю, у нее ничего не остается для мужа и для детей. И она не может управлять ситуацией. Она приходит домой нервная, раздражительная, усталая, делать уже ничего не может. Поэтому в древней культуре женщины не сильно открывали свое лицо, свои всякие красивые места, не открывали посторонним людям. С целью сохранить себя, с целью быть сильной, влиятельной в семье. Одни женщины сильно влиятельны на улице и на работе, но они не могут ничего сделать с близкими родственниками. Другие очень сильно влиятельны в семье, и при этом ему не сильно беспокоит, как к ним относятся на работе. Куда-то свою женскую энергию надо в одну сторону направить. Если ее направить везде, значит, будет соответствующий результат. Женщина своим поведением должна регулировать половую жизнь в семье. Если в семье принято сексом заниматься через каждые 5 минут, то мужчина от этого становится нерешительным, психически слабым, раздражительным, гневливым, жестоким, становится склонным к вредным привычкам, он становится обма... ну, как бы начинает обманывать становится безответственным, он теряет все свои хорошие качества, когда он увлекается чрезмерно сексом. Он выпускает все свое благочестие через краник. Понимаете, поэтому надо, женщина должна регулировать половые отношения в семье. Она должна смотреть, что, чтобы это не стало привычкой. Каждая женщина понимает, когда уже чересчур. И она должна регулировать, потому что мужчина не может это регулировать. Он всегда привлечен женщиной, всегда стремится ее достичь, обладать ей. Женщина должна узнать, когда отстраняться, когда делать так, чтобы не было лишнего. Надо смотреть по состоянию здоровья. Даже здоровье мужчины портится, он болеть начинает. Состояние здоровья мужчины, смотреть по своей психической силе, что происходит. Если лишнего, как бы, то надо ограничивать эти отношения. Также женщина тоже страдает, она чувствует себя грязной. Когда женщина лишнего занимается сексом, она чувствует себя в плохом настроении, как будто она свернена, загрязнена чем-то. Она начинает нервничать, ругаться с мужем, у нее портится настроение. и очень трудно сохранить спокойствие в сердце. Все раздражать ее начинает. Это значит лишнего уже, чересчур. Это обязанности женщины, но зрелый мужчина может контролировать себя, но таких мало, в основном мужчины не способны на это.